Вижу я людей из гробов вставших Кто-то против души написал На Руси отравленная водка А про это ведь никто не знал Пьют повсюду все интеллигентно Но ведра не лакают на Руси Я во сне кошмарном вижу женщин Не сумевших от беды своих спасти